совсем не успел постоять <Слышко> уши само по себе состояние того войдет партнер к вам за спину или нет это должен добиться он он не добивается он хочет зайти давайте пожалуйста не давайте для того чтобы ему не дать вам нужно достаточно вокруг себя создать радиус он этот радиус смещает и блокирует для этого потом вы уходите от него когда вас заблокировали вы уходите и самый важный момент сейчас вот давайте все таки добьемся того что захват будет редкий это будет его заслуга то есть не захват теоретически захват должен происходить таким образом что у вас Блокировать или каким-то образом угадать Девать Ай. Давайте сейчас пока просто именно захват Но, пожалуйста, если нет возможности Давай я сейчас вот. вот так вот Вам никто не даст зайти Вы должны начать через сюда Уже видно? Через никер То есть вы блокируете его. Также блокируют группы, если хотят, скажем так, в прошлом что-то выхватить. если понятно? Поэтому заблокировали. Здесь у вас есть желание сойти за вашего партнера. Поэтому начните изначально правильно первую атаку. А, давайте, Останется той же самой То есть вас заблокируют Теперь смотрите Ось вращения, Куда вы входите? Вам ну, По моему по заключению Вам нельзя делать так Ждать, когда он у вас, за, за вас зайдет Вы не видите, что там Можно, конечно, говорить, что у вас Пробойная очень голова Вы можете сломать нос На самом деле, пожалуйста, вы как отслеживали его Как отслеживаете? Сейчас займитесь и двигаетесь потом от него опять двигайтесь. Вы каждый раз в миске. То есть ощущение того, что вы должны знать, где он находится И контролировать его перемещение Сейчас добавьте маленько квартиру Сделать, как будто убежать от него. Но вы учитесь контролировать. Он нашел. Раз, два. Теперь плотный захват, плотные руки. Вам нужно начать свою ось вращения. Двигателя. У него появлялся радиус. Как упражнение. Дайте возможность ему держать и контролировать. Смотрите, сейчас возьмем хиджи, но смысл останется тот же самый. Вот эта рука, она как бы забрасывается. Отход. Три варианта сейчас сделайте, хатапы. Раз. Думайте о том, что его локоть должен подниматься. Хиджи. Смотрите, опять сколько раз, а этот заброс в ката, в принципе, ставится. тот же самый, и полный захват, у вас, опять же, движение вперед, руки как работали вот в эту плоскость, что в ката, хиджи. А, катата, хиджи, ката, хиджи и все четыре варианта, пожалуйста, работает тело Смотрите, еще раз Рука, локтевой сгиб поднятый, я прошел Фиджи, локтевой сгиб, я прошел Так, локтевой сгиб контролирую Локтевой сгиб поднял, прошел Опять, каждый раз вы должны думать о том, где ваш партнера вашего лопат. охват. Следующий момент. Вы должны понять, где он, где его центр. Поэтому опускайтесь и вперед, просто как упражнение. Вниз. Вниз. Смотрите, вот это руки. Чтобы мне до этого уровня дойти, мне надо опуститься. То есть вы помогаете, делаете движение. Делаете не руками, а вниз. Отсюда же в дальнейшем Также захват, обход, Обход, обход, обход. Просто О -о -о. сделаем. У вас пойдет какая-то техника. Теперь, смотрите, давай по центру Маленько, что делим, чтобы Теперь тоже так же садимся, только с разворотом бедер Развеемся? Пожалуйста, поработайте Это очень, на самом деле, будет сложно Почему? Потому что чаще всего, чтобы зайти назад Люди начинают наклонять вот такую купу, И потом вот дальше туда. Ногу убрать, равновесие теряется. Сели. Выдержали. Раз. Уже зашел. Ваш центр его блокирует. Вот Самое то, что нужно заблокировать, это центр. Поэтому он этот центр уводит сначала вниз, а потом внутрь назад. Да. И... И почему я специально сделал падение? Потому что, если вы вовлекаетесь в этот бросок, опять спиной, то вы не сбрасываете себя, а вроде как перенаклоняетесь. Ваш, ваша ось должна быть всегда осью вращения, а не радиус. Сейчас уход именно в тот момент, когда ваш партнер хочет взять, а вы уходите под него вверх. Захват. Сейчас давайте не будем задуматься проверки. Давайте возьмем так. Посмотреть, как и эти к технике. Раз, Ваш партнер двигается за вас, а вы двигаетесь в него. Второй момент. Вы продолжаете движение. Смотрите, медленно. Я двигаюсь на разворот. Я движусь вперед То есть я нашел в тот момент, когда он за меня заходил И продолжил движение Вперед, ушел Разнород, здесь движение Так можно двенее Два варианта Разница на 180 градусов